Добрый день, пожалуйста. Добрый день. Я очень рад всех вас видеть на нашей очередной традиционной встрече. Хотелось бы сегодня поговорить о по тем проблемам, с которыми мы сталкиваемся и в ходе административных преобразований. Мне было бы интересно услышать ваше мнение о том, что нам удается здесь, чего не очень. Чувствует ли бизнес на себе, на себе эти административные преобразования? Если чувствует, то как? Вы знаете, что основной нашей целью было разбюрокрачивание экономики. Получается ли? Если получается, то что? И если нет, то чего еще не хватает? Потому что представители бизнеса, как никто другой, чувствуют на себя все негативные, негативные Последствия избыточного присутствия государства в экономике и избыточного регулирования. Это первое. Второе. Мне бы хотелось поговорить, естественно, о том, как, по вашему мнению, влияет или влияют принимаемые решения в сфере экономического законодательства, как действуют наши решения в области таможенного регулирования. Наконец, с интересом бы послушал ваше мнение и обменялся бы мнениями по поводу тех преобразований, которые государство планирует и проводит в социальной сфере, потому что социальная сфера, она, разумеется, важна сама по себе, собственно говоря, это смысл всей нашей деятельности в том, чтобы социальная сфера улучшалась, улучшались условия жизни людей, повышалось их благосостояние, но от качества принимаемых решений, Зависит и ситуация, которая складывается в экономике. Вот эта отдельная сфера. В этой связи особое внимание хотел бы обратить и привлечь Ваше внимание к такой проблеме, как жилищное строительство, в частности, развитие ипотечного кредитования. Мы с Вами знаем, чего здесь не хватает, как Вы думаете, что нужно сделать в первоочередном порядке для того, чтобы эта система заработала более эффективно, чем до сих пор. И отдельная тема, которую я хотел бы обсудить, это образование. Особенно это профессиональное образование. И профессионально-техническое, то, что раньше мы всегда называли профессионально-техническое образование. Для всех очевидным является то, тот факт, что у нас Совершенно очевидная диспропорция сложилась между потребностями экономики и потребностями рынка труда с одной стороны и тем конечным продуктом, который система образования выдает нам на гора ежегодно в последнее время. Ну и отдельная тема – это профессионально-техническое образование. Она находится в сложном положении. Государство как бы уходит немножко из этой сферы. А бизнес еще туда в полном объеме не пришел. Хотя я знаю, что многие коллеги, которые здесь сегодня присутствуют, они занимаются этим вопросом и готовят кадры для своих предприятий. Но вот э, здесь нам нужно найти, найти ту золотую середину, которая позволила бы нам вытащить всю цепочку, э, имея в виду сопряжение усилий государства и бизнеса в решении этой важной задачи. Вот это... Самый предварительный круг вопросов, который бы хотелось обсудить, разумеется, и я, и председатель правительства готовы будем поговорить на любую тему, которую вы сочтете важной для того, чтобы сегодня поднять для дискуссии.